Are right, you Всем ребят, привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я вам покажу все свои сделки за эту неделю, покажу какие они были и вообще, что на рынке происходит, немного вам расскажу. Спонсор данного видеоролика Даник, он написал вот такое вот вдохновительное сообщение, собственно почему я и записываю данный видеоролик. Потому что я понимаю, что многие кто приходит на рынок, они видимо не понимают, что тут происходит, как на рынке вообще бывают времена, они думают, что всегда тут можно зарабатывать. Нет, Даник, есть ты это видео смотришь, пожалуйста, образуемся, я тебе сегодня важные мысли расскажу. Первая моя сделка была открыта по инструменту Litecoin, как вы видите 60 долларов, круглая цифра, 3 касания в этот уровень, лента у нас начала активно ускоряться, все было хорошо, все было круто, ожидал увидеть хороший импульс, в моменте давала 40 долларов, цена начала вкатывать, просто закрылся по рынку, потому что дальше никакого движения не было формация топ, активность хорошая объемы повышенные, пробой должен был пойти но почему-то не пошел. Эта сделка по дневнику трейдера выглядит именно вот так, здесь я заходил здесь выходил, как вы видите, дальше у нас был вообще вкат под уровень, поэтому здесь отработано все технически, сделано все правильно, хоть конечно и дальше лайткоин у нас там вообще очень жестко улетел, да, но технически я пробой отрабатывал правильно, того самого импульса на стопах, который должен быть прям очень хорошим, его не было, поэтому отработал все правильно, забрал то, что рынок просто дал. Следующая сделка была открыта снова же по инструменту Лайткоин только уже через некоторое время, 63.5 круглая цифра, там стоит опять же плотность и думаю заходить в разъедание этой самой плотности. Плюс здесь есть локальный уровень сопротивления, по факту с этой точки у нас мог пойти пробой, также мог и не пойти. Но опять же дополнительная вероятность 4.1 э, плотность, хоть она и небольшая, но все таки на круглом числе я ставлю свою точку за эту плотность, жду какого то импульса, потому что есть это повероятно за этим хаем. Есть стопы за этим хаем и возможно у нас опять же пойдет хороший импульс прям вообще и за вот этот вот уровень, который я для себя обозначил. Но опять же никакого импульса не было, просто позицию забрал, поставил стоп-лосс. Идет прям малюсенькое движение, просто идет сразу в кат и сделка закрывается по стоп-лоссу. Если разбираться, что сделал здесь неправильно, ну возможно зашел в локальный уровень, но опять же, рынок просто мне не дал здесь заработать. По дневнику трейдера эта сделка выглядит вот так, заходил здесь, выходил здесь, получился убыток на 26 долларов, по факту это просто системный стоп-лосс, который бывает в торговле. Следующая сделка снова же была открыта по инструменту Litecoin, выставил отложенную заявку на уровень, поднимается активность стакания, вроде как все выглядит неправильно плохо, забирает меня в позицию идет прям какой-то малюсенький импульс, можно было конечно здесь закрыть позицию в безубыток давало там в от 14, 15 20 долларов, да но все таки лайткоин монета тяжелая, я думал немного постою, возможно движение все таки продолжится, но никакого здесь движения не было, цена просто вкатила под уровень и здесь меня закрыло по стоп лосс опять же возможно можно было выйти как-то в безубыток, но по самой ситуации я думаю здесь очевидно понятно то что рынок мне просто не дал заработать, не было какого-то пробоя, то есть по факту, если пробои идут, то вы видите с каких точек здесь вот буквально одно касание пошло то есть хорошие уровни, сейчас пробивается довольно-таки плохо, по дневнику трейдера эта сделка выглядела вот так, здесь я заходил в позицию, здесь я вышел, опять же системный стоп лосс на 30 долларов ничего страшного, я вам могу сказать то, что, да будь у меня 5-10 стопов, будет одна положительная сделка, которая перекроет все эти убытки, я там уйду хороший в плюс, просто нужно понимать то, что бывают такие стадии, когда рынок просто как-то не ходит, не идут пробой, когда-то не идут отскоки от плотностей, когда-то работает одна система, когда-то вторая. И еще то, что вообще важно понимать в рынке. Вот вы заходите, торговаете, инвестировать. Нужно забирать то, что рынок дает. Рынок невозможно победить просто, но ну невозможно. Если у вас, конечно, есть на кармане миллиард долларов или там больше, вы можете спокойно сами управлять рынком, вам вопросов вообще не имею, но я не уверен, то, что вы сидите на моем канале. Так вот, и... Против рынка и пойти никак нельзя, сломать рынок нельзя, победить невозможно, заработать на нем можно только если ты идешь в ногу с рынком, то есть если он тебе дает, ты это забираешь по факту все. Но сейчас рынок просто не дает, а этот человек Даник, который написал, ну Даник, нужно все-таки понимать, то, что бывают моменты, бывают недели, да бывают месяца, когда рынок просто не ходит и ты там на этом не зарабатываешь. Но если у тебя есть четкая система, ты понимаешь, что, что благодаря этой системе ты в долгосрок выйдешь в плюс. Знаете, вот такие недели, месяца даются специально для тех людей, которые не умеют как-то контролировать себя, которые не умеют придерживаться системы. Вот и нету каких-то там ситуаций. Человек начинает лезть в какую-то ерундовую монету, которая там не даст какого-то импульса. Я лично делал все по системе. У меня есть каскад уровней, у меня есть активность, у меня есть хорошие объемы, на которых возможен пробой. Ну просто учета не пошло. И опять же, если лезть во всякие шлак монеты, во всякую ерунду, то вы просто будете раздавать свой депозит. И Ран или поздно вы его просто сольете, если не будете следовать системе. Я следую системе, пока не работать, ничего страшного. Я знаю то, что через неделю, через две она мне даст хорошо заработать. Поэтому я просто не переживаю, придерживаю систему, работаю и все на этом. Следующая сделка была открыта по инструменту SFP. Здесь уже мой косяк. Нашел хороший уровень. У нас, грубо говоря, есть 2-3 касания в этот уровень. Как вы видите, сделка буквально одну секунду и вроде как плюсовая. Но смотрите, стоит моя отложка, меня только берет в позицию. Я хочу здесь выставить стоп-лос без убыток. Но кнопки путаю, должен быть прожать кнопку С, но прожал кнопку D. Поэтому просто вышел по рынку. Хотя пробой по факту был на 1%. Можно было неплохо заработать. Рынок в данной ситуации давал, но лично я уже протупил. По дневнику трейдера эта сделка выглядит вот так: давала 1,8%. Здесь заходил, здесь выходил. Но по факту можно было заработать намного больше. Но опять же, я торгую только импульсы, поэтому забрал только импульс. Даже если бы я здесь выставился без убыток, меня бы вот здесь уже закрыли. И дальше цена пошла бы без меня. Если кто-то там торгует средний срок, которых стопы больше, у меня стопы минимальные, поэтому забрал такое вот небольшое движение. Следующая, последняя сделка на сегодня была по инструменту SFP. Эту сделку я отрабатывал с ребятами в закрытом дискорде. И в общем, смотрите. Я эту сделку комментировал, сразу выставил отложенные заявки за отметку 0.59. По факту здесь мог пойти хороший пробой. Здесь у нас часовые лои, это два часовых лоя, которые я обозначил. Дальше круглая цифра 0,59, небольшая плотность. Ставлю отложки за этой плотностью, часть ставлю уже непосредственно в уровень. Можно было ожидать хорошего движения, но опять же здесь мне не понравилась лента. Поэтому предлагаю послушать, что я говорил именно вот в этот вот момент по данной сделке. А пока все предпосылки, что ну, навряд ли пробой пойдет. Ну, именно по ленте. Технически глянули круто, по графику круто, но лента-лента вообще не та что-то. Ну, попробуем. Ну, то, что я говорю. В моменте конечно лента начала подразгоняться, вроде как все было неплохо, но по факту изначально лента была не похожа на ту, которая бывает перед пробоями. Здесь рынок просто не дал пробоя, хотя опять же это было немного предсказуемо и дальше мы уже пошли брить шортистов, которые стояли по данной монете. Эта сделка у нас выглядит вот так, здесь минус получился чуть-чуть больше, но опять же стоп-лосс в рамках нормального. Здесь я заходил, здесь вышел, никаких присидок, все строго по системе, и опять же главное правило инвестора, либо же трейдера, сохранить депозит. И во вторую уже очередь этот депозит приумножить, у меня лично получилось его сохранить, я не лез какие-то шлак монеты, я отрабатывал то, что понимаю, я делал все как надо, ну просто вот рынок не ходит ну такие бывают дни поэтому уважаемый Даник я без всякой ненависти спасибо тебе большое потому что благодаря твоему сообщению и такому вот мы записали полезный ролик благодаря которому многие ребята поймут то что ну нету ситуации мы не заходим работаем по системе и наша главная задача сохранить депозит дает рынок зарабатываем не дает отдыхаем общаемся с друзьями, там, не знаю, с девушкой с кем угодно. В общем, ребята, надеюсь, вам посыл данного видеоролика понятен. Были у нас, конечно, дни, когда мы там и по 800 долларов за день, по 350 и по 1000 долларов за день. Таких видеороликов много на канале. Рынок довольно-таки хорошо ходил, давал хорошие пробои, прям вообще и 1200 где-то давал, прям вообще было круто. Но не сейчас, настанет то время, когда все обратно восстановится, поэтому пока просто двигаемся, никуда не спешим. Пока я сидел монтировал для вас видеоролик, появилась новая ситуация по SFP в пробой часовых лаев. Цена снова подошла к этим самым отметкам Я опять же выставляю отложенные заявки на продажу, то есть на открытие сделок в шорт Обратите внимание, какой здесь у меня стоит объем, 25 тысяч монет То есть примерно на такой объем я хочу зайти в данную позицию Сразу выставил несколько лимитных заявок на закрытие, потому что мог быть какой-то резкий импульс И желательно, чтобы хотя бы часть позиции у меня закрылась по этим самым лимиткам смотрите что дальше происходит появляется хорошая активность в стакане, Меня меняют собирают в эту позицию выставляю сразу стоп-лосс стоп-лосс начинаю подтягивать идет прям очень хороший импульс но опять же обратите внимание на какой объем меня открыло я хотел открыться на 25 тысяч монет вы все это прекрасно помните но открылся я всего лишь на 17 однако у меня стоят заявки на закрытие около 1 процента тут вы можете заметить 5000 7,5, тут еще 5, то есть на 12,5, а то и на все 17 тысяч монет у меня здесь стоят лимитки, я лично хотел часть скинуть лимитками, ну и часть уже где-то снизу скинуть руками и здесь идет на самом деле хороший импульс, меня закрывает по этим лимиткам, остается буквально там полторы тысячи монет, как вы видите, закрыть, тут я кликаю по рынку закрыть одну часть, но когда я закрываю эту часть, у меня сразу автоматически открывается сделка в лонг, и здесь цена у нас дальше падает, но у меня уже идет Минус, но на совершенно маленький Объем, и знаете, это прям, ну вообще Обидно, потому что если бы я открылся На свой рабочий объем, я бы профит Получил, ну как минимум В полтора раза больше, чем То, что получилось данной сделки. И это то, что я вам наглядно Показывал в данном видеоролике, будет один Пробой, вы сами просто посмотрите Сколько этот пробой давал, тут буквально Три секунды проходит, да И этот пробой нам уже рисует больше Трех процентов, три секунды 3 процента, вы прикиньте, у меня там стопы по 0.2, по 0.1, по 0.3 там, да, а тут 3% пробой, и если забрать все 3%, ну чисто вот видите открылась позиция не на весь объем который я хотел но во всяком случае сделка отработана шикарно плюс 109 долларов уже вообще замечательно ну и как вы видите на совершенно маленький объем там получился малюсенький минус если посмотреть уже журнал то получится э, уже довольно таки неплохо закрыли неделю даже плюс 120 долларов ну нормас нормас мне лично устраивает мне лично нравится всем ребят хорошего настроения хорошего дня поставьте обязательно лайк этому видео чтобы его увидело как можно больше людей, подписывайтесь на канал, если еще не подписан. Всем удачи, всем профита, счастья, мира, добра и всем пока.